В состав молекулы воды входит атом кислорода и два атома водорода. Связь между ними ковалентная, полярная. Электронная плотность смещена в сторону более электроотрицательного атома, кислорода. Существенное влияние на свойства воды оказывают две неподеленные электронные пары. В молекуле воды атом кислорода находится в СП3 гибридизованном состоянии а атом водорода не гибридизован. Из-за сил межэлектронного отталкивания угол между связями водород-кислород-водород отклоняется от идеального и составляет 104 градуса.